Всем здравствуйте, с вами Фир, в данном виде мы будем играть игру The Hades of Civilization 2 The мод Cather меня просто очень сильно просили в комментах поиграть за эту игру, да, один человек меня посоветовал, а никто-то и не советовал, поэтому вот такие дела, пацаны, и данный человек меня посоветовал еще поиграть за Российскую Республику, поэтому будет, думаю, интересно. Как видим на своих экранах, очень много материала я собрал на данном моде, вот поэтому давайте Давайте наливаем чайку печенье и ты, ты такого вроде потому что будет видеоролик очень долгим так я думаю а если ты новый зритель который ну, по рекомендации пошел на этот видеоролик подписывайся на канал и поставь лайк это очень сильно меня поддержит если данный видеоролик тебе конечно понравится а мы приступаем к видеоролику <плодисменты> Первое, что я сделал, это хотел развивать страну в экономическом плане, но это не получилось из-за того, что внутренние проблемы народов. Это такого рода народ был недоволен, у народа не было настроения, из до этого были очень много митингов, революционеров, даже несколько государств появились, ну это ну, одна государство, и все. Поэтому, ну, вот такие ситуации произошла. И мне приходилось одновременно а митинге уничтожать и другие страны захватывают. И это было немного сложновато, буду честь. Но все нормально Первую страну, которую я захватил Это был Трансформур Было очень легко захватить эту сторону Никаких проблем не было Вторая страна на очереди Была Фентанская правительство Которую я очень легко захватил Из-за того, что он войну прошел ее страна, ее экономика И её... все это было ну, над упадками И поэтому я воспользовался Этим шансом и захватил Третью страну, которую я захватил, это была Монголия. Блять, как бы вам сказать? Это было, блядь, еще раз легко, ну изи, просто, ну, такой изи, нахуй. Когда я начал захватывать эту Монголию, на меня объявил войну правительство Чин, которое охуевство, внезапную атаку сделали, как ну, знаете, узнать. То. И во-первых, по рахме границы, но это ничего, потому что мы обратно все вернули, правительство их, ну, знаете, дырочку сделали, и вот это да. Второй этап воскресения исторических семей. Первой целью этой операции была Дон-Камбанский союз. Второй страной, которая была Алашка Автономная Республика. Благодаря этому операции мы взяли под контроль Черное море и Среднюю Азию. Еще добавки я взял под контроль Африку и Турцию. По идее, у меня было две союзники. Это Алашка Автономной Республики и Японская Империя. Но за того, что у меня был инвент заходить Алашка Автономную Республику, у меня пришлось заходить Алашка Автономную Республику, и у меня остался только один союзник это Япония. Короче, короче, экстренно включение. Грузию захватывает, а это нам невыгодно. Но Грузию мы должны захватить, поэтому Грузия объявили войну. Вступаем в, в, в, в Грузинскую войну. Территорию. Если с, тур... с области Турции у нас есть проход, по которому вот так мы будем проходить, как городочка. ⁇ х ты, какая земля, я еб... Полностью Япония наша. Ну, ладно. Японию пока не будем ходить. Но с этом, а, это не надо. Ну ладно, спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, да, видеоролик вышел очень коротким, очень быстрым, но какое качество, было интересно, думаю вам посмотреть этот видеоролик. С вами был фир, не забывайте подписываться, если видеоролик вам понравился, и ставить лайки, и комментировать, что меня еще снимать. Всем до свидания.